собираетесь ехать в отпуск после татуажа как бы не так всем привет меня зовут юлия беляк и сегодня я вам расскажу о чем стоит знать заранее перед процедурой татуажа чтобы процесс процедуры татуажа и последствия после нее не стали для вас неожиданным сюрпризом обязательно посмотрите это видео до конца После процедуры татуажа век и губ чаще всего бывают отеки. Они носят индивидуальный характер. У кого-то могут быть чуть больше, у кого-то чуть меньше. Так как мы все разные, все индивидуально. Но самое главное, не планируйте после процедуры татуажа губ или век какие-то важные мероприятия, свидания и прогулки, ведь мало кому захочется гулять с отекшими глазами. Отеки после процедуры сходят в течение одних суток, поэтому все ваши планы перенесите как раз таки на это время. Татуаж сразу после процедуры будет выглядеть ярче, чем вам хотелось бы его видеть в зажившем виде. Почему так происходит, вы можете посмотреть вот здесь. В зажившем виде наш татуаж выглядит менее ярко, чем а, в свежей работе. Именно поэтому мастер как бы специально добавляет немного яркости для того, чтобы по заживлению цвет был такой, какой бы вам хотелось видеть. Также очень важно знать про период заживления. Про него подробнее вы можете посмотреть вот здесь. Но если кратко, то после процедуры ваш татуаж будет заживать и покрываться тоненькой корочкой, которую нельзя будет мочить, распаривать, сдирать, как-то вообще ее трогать. Именно поэтому нельзя будет купаться в море, загорать, ходить в бани, сауны, солярии и бассейны. Поэтому важно спланировать свой отдых заранее, чтобы он не пересекался с днями заживления татуажа. Перед тем, как делать процедуру татуажа, вам нужно узнать о том, нет ли у вас противопоказаний перед этой процедурой. Полный список противопоказаний будет вот здесь, а самые основные это беременность, почему, вот здесь у нас есть видео, там можете посмотреть, алкогольное опьянение и простуда.